Снимите, снимите обязательно. Сними обязательно. Бабушка копается в мусорном контейнере. Разве такого мы заслуживаем? Понимаете? Она не может что-то достать, что-то копается там. Я это искореню. У меня такого поселения не будет. А как говорят, хочешь изменить мир, начни себя. Я сейчас пойду и на ваших глазах помогу этой бабушке. Вот это депутат, вот это я понимаю. Теперь она сможет достать, зачем тянулась. Начинайте с себя. Антон Сергеевич Пиздун. Голосуйте за меня.